Протоны и нейтроны получили общее название — нуклоны. Число протонов в ядре называется зарядовым числом. Общее число нуклонов называется массовым числом. Число нейтронов равно разности массового и зарядового числа.